Мужики, вот теперь можно жестить. Мужики, всем привет. Я назову этот ролик «Открыл кейс за 1 миллион рублей». И вот почему прошлого ролика да, мы набрали реально много лайков. И сейчас я вам скажу, и вы увидите сколько. Но перед этим. Почему я назвал так этот ролик? Чтобы история имела логическое завершение. Ну, вы, в общем, все поймете, да? Потому что многим интересно судьба, так сказать, откроем мы или нет. Поэтому назову ролик так. А сейчас небольшое отступление от этого видео. я хочу сказать спасибо всем адекватным людям, кто воспринял нормально и хорошо мою вот эту шутку первоапрельскую с сникерс-кейсом. Очень много было неадекватов, но они всегда будут, это понятно. А нормальным подписчикам за вам спасибо. Ролик, я думаю, получилось прикольно. Что будет сегодня? На предыдущем ролике, вот прямо сейчас будет разрыв, хочется сказать вам вообще нереальное спасибо. Мы набрали 4200 лайков. Я просил 5. Вообще, предыстория, да, кто ее не знает. А Если бы мы набрали 5000, сегодня бы открывал кейс за 1 миллион рублей. И, кстати, да, мне это выдали, но это все с выводом. В общем, все, наверное, действительно по порядку. В прошлом ролике мне выдали энную сумму денег, кто не видел, посмотрите. И... С Вилдропа мы работаем на следующих условиях. Они мне предлагают два варианта. Либо мне платят за ролик без вывода, э, либо мне дают больше денег на баланс, но с выводом. То есть, если я проиграл, я проиграл. Проблема мои. Если выиграл, все вывожу. То есть, здесь не фантики. За этот ролик мне не заплатили. Заплатили именно закинув, грубо говоря, оплату на баланс. И все вот это дело я вывожу. Соответственно, поэтому будет и ссылочка в прикрепе, да, и промо на вот этот вот барабан, который можно крутить раз в 71 час. Ну, то есть, ты Прикинь, да, тут можно выиграть до 100 тысяч рублей, якобы, я честно скажу, я ни разу этого не видел и не знаю, возможно ли это. Что-то реально возможно выбить, да, там случайно ножи, конечно, есть. Но вот очень часто выпадает ширп. Заходишь, крутишь один раз, выпал там условно промокод на 80%, процентов, да, пишешь КС 1000, активируешь и крутишь еще раз. Ну, реально, ширп зал залутать вообще на изи. Особенно ты два раза можешь барбан прокрутить. То есть, если фортанет, эта история действительно часто выпадает, хоп, два ширпа уже есть. Поэтому один раз крутишь, потом, собственно, благодаря моему уже промику кейс 1000. Также самое, вот реально самое крутое, наверное, даже интереснее, чем промо на барабан, это промик на деп. То есть кейс 1000, также 40%. Самый мем в том, что закидывая 1000, да, кстати, промо эксклюзивный, так как такой высокий промо они выдают только моему каналу, поэтому это реально эксклюзив. 40% это много. Почему? Потому что закидываешь 1000, получаешь жоп 1400. Причем без открытия бесплатных кейсов уже у тебя 1400 есть, да. Потом еще бесплатки открываешь, и вообще круто. Закидываешь лям. Получаешь шлям 400 тысяч Ну то есть реально промик имбовый Поэтому это все будет в прикрепе вместе с ссылкой И барабан можете прокрутить и кто захочет депать Плюс 40 процентов Это такой небольшой момент, да, за который почему мне и закинули баланс В прошлом ролике так все и было Но у админов а, было одно предложение То есть мы с ними договорились Если на видео набирается 5000 лайков Мне дают возможность открыть кейс за миллион рублей С выводом открытым, то есть выпадает мне Сувенирная ВП Драгонлор, я его вывожу а, Сейчас хочется реально сказать вам Огромное спасибо, там офигеть Просто офигеть, сколько было комментариев э, в поддержку меня. Это просто, ребят, это разрыв. Там я почитал реально каждый второй, да, ну, каждый третий комментарий, типа, давайте поддержим, да давай. И я просто сижу и я понимаю, что, ну, ребят, вы просто сила, вы мощь. Реально, вам за это спасибо. Мне было безумно приятно. Это не то, что сейчас я хочу сказать. Мне было офигеть, как приятно. Реально, я не ожидал такой реакции. К сожалению, к огромному моему, ну, вы понимаете, да? То есть я сейчас спокойно Мог бы быстрее открывать кейзолям Мы не набрали 5000 лайков Это ну типа ну а че поделаешь Но мы набрали 4200. За это вам спасибо. То есть, реально, не дожали, да, но 4000 лайков для моего канала, это офигеть, какой результат. А ребята с Вилдропа написали, типа, Стас, как вообще дела обстоят? Я говорю, 4000 лайков. Но они такие, все. И вот просто мне, понимаешь, приходит сообщение, типа, ну, все. И я такой сижу и такой думаю, блин. Ну, честно, обидно, типа, камон, прикинь, у тебя вот, ты в шаге, да, не хватает 800 лайков до открытия вот этого кейса, и типа, и все. Но они говорят, 4000 лайков набрали давай мы тебе сделаем небольшой такой подгончик у тебя не будет денег на балансе но ты сможешь открыть почти все кейсы вплоть до восьмого кейса на секундочку восьмой кейс дается при депозите от 100 тысяч рублей к сожалению это не кейс за полмульта. но вот здесь ну ты посмотри какие скины здесь лежат да даже если выпадает какой-то не знаю нож там ну падение карт это идеально да но нож там за 4 даже тысячи рублей окей ну конечно это не то что хотелось бы видеть честно если выпадет нож за 4000 и все ну будет вообще не прикольно ибо честно скажу реклама на моем канале стоит дороже но тем не менее я буду надеяться потому как такие предложения приходят не часто поэтому есть и ссылка и я вам говорю что вы вот открытый ну вот не набрали вам 5000 лайков но ребят за 4000 человек лайков, тоже спасибо, потому как, ну, мы сегодня откроем кейс, вот, 8, да. Посмотрим, что выпадет, я надеюсь, ну, то есть, смотри, тут реально дофига кейсов, и из-за заполляма есть, я не знаю, ни, ни, никогда никто его не откроет, помимо ютуберов, но ну, окей. Тут есть вой, тут есть DL, ну, типа, ну, круто. Поэтому 4000 лайков, это тоже мощь, это сила, ребят, огромная вам, ну, респект, серьезно. Уже очень много слов, но я хотел еще раз промусолить всю эту ситуацию, объяснить для тех, кто ее не знает, ну, и рассказать вообще свое видение, и по поводу рекламы, я вам, как это все работает, рассказал. Все чисто, все открыто и, самое главное, все честно. Ну, то есть, как... Я надеюсь, вы это оцените. В общем, поехали с первого бесплатного кейса. Не знаю, есть ли смысл кейса, наверное, третьего открывать обычным открытием, потому как, ну, объективно этот кейс дается при депе от 100 рублей. Мне это... Ну, мне это не интересно, я думаю, вам тоже. А затягивать я вот этот вот момент до открытия восьмого кейса не хочу. Но все равно хочется идти в выстроенном, так сказать, порядке. Он от 250 дается, извиняюсь, немножечко ошибся. А, тем не менее, так, а что у нас, кстати, по скинам? Есть ли... Ну, да, очень много шерпа, кстати. Окей, ладно, окей, пусть будет. А, на балансе рубль, да, то есть, повторюсь, баланса нет, но кейсы открыты. Если вдруг кто, кто пропустил, потому что я уверен, что вопросы у многих появятся, типа, а как так? Ну, я это все объяснил, отматывайте, смотрите, я об этом рассказал. Кстати, 112 рублей уже неплохо, а то появится же... Я в курсе, как работает, появятся разоблачители! 601 рубль, прекрасно. Типа, ой, человек, человек, а бесплатный... Доступны, а баланса нет. А, собственно, где-то ты наш, нас обманываешь. Нет, ну, все рассказал. Отматывай назад. И можете в комментариях, так сказать, побороться с теми, кто будет меня разоблачать. Кстати, картель, это очень круто. Это прям сок. Это сок. С четвертого кейса, картель за 700 рублей. Но это круто. Если оно так идет и оно не обломится где-то на кейсе пятом, и мы с такими же успехами дойдем до восьмого... Сказать, что это будет шикарно, ничего не сказать. Это будет просто офигительно. У нас... Падает скин за 134. Мы сейчас все продадим. Да, кстати, баланса нет. Посмотрим, сколько уже залутались бесплатных кейсов. Там у меня где-то, наверное, на рублей 200-100 лежало уже в инвентаре. Поэтому отнимем, чтобы все было открыто. Но ну, сегодня у нас, знаешь, такая проверка бесплатных кейсов. Я сейчас безумно переживаю. Вы можете... С 2000, кстати, неплохо. Это только без бесплатных. Да, еще бы промик-то. Кейс 1000 завязал. Вы можете слышать по моему темпу речи, по моим эмоциям. Ну, я переживаю, честно, что с 8-го кейса ничего не выпадет. Ну и вот прикинь, да? Кейс за 100 тысяч. То есть ты пополняешь э, кейс 1040%, закидываешь там 100 тысяч рублей, получаешь 140 и уже двушка у тебя на балансе Ну это круто, нет, это реально, это просто, это сок Да, еще восьмой кейс, то есть там 200 тысяч залутать, ну то есть плюс соточку с ровного места нормально, только открыв бесплатки Золотая попу спираль, 10 тысяч рублей нет, это не пойдет, это замечательно. Ну вот сейчас я уже начинаю, знаешь, какой-то кураж входить. Это круто, Ре реально это круто, блин. Потому как я честно скажу, у меня были еще сомнения, что мне вообще будет что-то... Наушники тут начали колыхаться, мне вообще будет что-то дропаться. Окей, пошло, рад искренне, просто это сок, это сок. С пятого кейса получить десятку, но... Блин, самое все таки крутое Это восьмой Это вот прям то, что, наверное, все, как и я, сегодня ждут Кстати, 500 рублей шелкунчик выпал И у нас уже на подходе шестой На секундочку кейс Здесь и и путешественники тоже неплохо Ну ладно, будем надеяться на что-то крутое Шестой это не восьмой Что, в принципе, логично И Америку, блин, я не открыл, ну ладно Просто будем наблюдать, как выпадает, блин Такой шлак, осадок Да, круто, с кейса за, ну, грубо говоря дв... Ну, не грубо говоря, 25% ты закидываешь, да, получаешь тут осадок 6. Не есть хорошо. Ну, вообще не есть хорошо. Давай... Блин, ха -ха, что это? Что это за говно? Что это? Что это за кал? Так, а сейчас я начинаю, честно, переживать. Две тысячи это круто. У нас десятка, да? Двенадцать тысяч, но... Но это вам... Я, может, зажрал. Но это вам... Что это за говно? Блин! Ну, неужели так с 8 будет сыпаться? Я надеюсь, что у нас седьмой кейс, а, на секундочку, он от 50К. Вот, блин, я надеюсь, что сейчас норм будет. Я надеюсь, что сейчас будет все хорошо, пожалуйста. Это видео стоит 4000 ваших лайков, поэтому я надеюсь, что контент и EvilDrop сегодня завезет. Напомню, ссылочка в прикрепе, промик на барабаны и деп там же. Пожалуйста, кейс от 50К. Ну, должно, ну, главное, ну, главное не ширп, главное не дигал осадок. Это. Это графит! Хорошо! 19 тысяч! Да! 19 тысяч! у у у вот это, вот это, вот это хорошо. То есть даже если мы с тобой сейчас не выбьем ничего более с восьмого кейса... Еще ты красота, да ей, да вол, Ну ладно, 700 или сколько? 2К, почему я блехал? Так, здесь окей, здесь у меня уже все. Ну, я здесь честно подсейвился. У нас десятка, у нас 19, это уже 29, это вот 2000 на балике. 31000 есть. У нас впереди... А самое интересное, друзья, то, что по факту реально стоит 4000 лайков, ваших лайков, вот этот кейс. Что мы сейчас имеем? Я графит оставлю, я оставлю эмочку, понял, я оставлю эмочку, так, а, найс, nice. подожди, я нажал за, вот, все гг. это гг, все найс, у меня есть шансы просто уговнякал. Ладно. Ладно, ки ки ки киксельный камуфляж мы вывели. Я боюсь, что я себе просто сейчас все шансы усрал. У нас 3000 рублей. Бля. -э, если вы не понимаете, это очень было плохо. Потому как чаще всего, когда ты водишь скину, у тебя шансы в говне. Ну, ладно, мужики, это стоит 4000 лайков. Вы извините, если что, что я назвал ролик, там, открыл кейс, да, за миллион. Но это логическое продолжение. Я хочу, чтобы все, кому эта история была интересна. и не безразлично, увидели Шансов. Шансы. Бля, отсюда сейчас выпадет кал. Ладно, поехали. Я просто... Сейчас будет тип внутри кейса чистая вода удар молнии удар молнии удар молнии пожалуйста 50 да, тысяч есть, есть есть мужики спасибо за 4000 лайков вот это все все все я так я просто я так сейчас переживал давай мы чуть, -чуть попозже примем ее я так, просто я так сейчас переживал, что выпадет какое-то говно. Но у нас есть еще два кейса. Итого, давай еще раз посчитаем с тобой все. 29 плюс 3. 30, 4 тысяч, о, 32 тысячи рублей, прошу прощения. 50. Достаточно 2 получается или я ошибаюсь? Тут еще два просто, ребятки, ребята, это опа, опа, не сказать, что это красота, это просто, ну это сок, это, конечно, не кейс за лям. я честно, вот знаешь, у меня были мысли, типа, мы откроем кейс за лям, там, ну, надеюсь, подкрутят, выпадет там, да, ребята захотят там вообще сок рекламу, выпадет сувенирная вапа, может быть, так бы действительно было, если бы мы набрали 5 лайков, к сожалению, ладно, у нас есть, у нас есть удар молнии. Какой же просто, я, я сейчас, мне надо немножечко отойти, серьезно. Мне просто нужно отойти. Это, конечно, мы безусловно забираем. Я хочу попробовать сделать еще апгрейд. А, и да, на секундочку, это с бесплатных кейсов. То есть, если мы делали деп сотку, допустим, с промиком, то есть, у нас получается 140. А Плюс вся вот эта история, байда, я хотел сказать, это 220 тысяч, ну, 200... 230, просто жесть. У меня сейчас, у сейчас, короче, такая история, кто, что-то, кому, вернее, когда-то что-то выпадало, вы понимаете, что я сейчас чувствую? И это не, это не передать словами Я сейчас посмотрю прямую пиксельный камуфляж и посмотрим цену хотя бы камуфляж. Да, мужики, вообще офигенно. КС контраст лег. Это причем не первый раз, просто смотрите. Сейчас я хочу сказать, у меня, ну вот в КСке лежит там приличная сумма денег, это больше там полмиллиона рублей. Вместе с наклейками, совсем там, с дропом в контейнерах И если там, они сейчас переносят там скины, да, что-то делают я боюсь, короче, что это все подешевеет Ну, вот мне меня с еще пошел Ладно, в общем, короче, окей Ну, я вам просто показал, да, что сейчас, надеюсь, это к концу ролика закончится И мы примем дар молнии. И в том числе обмен, походу, не принялся, потому как, ну, вот Блин, просто опять лежащий Steam, это... Ну, тут я ничего не могу поделать, ну, серьезно ну, типа, там пишет, мне удалось получить данный обмен Ладно, блин, а, я немного а, Расстроен Я просто выбрал очень удачное, видимо, время для записи ролики У нас, тем не менее, еще есть два восьмых кейса Ну, сейчас у меня уже немного отошло, да, вот это вот Так сказать, радость Ну, кстати, еще просто кайф Подожденный беста, причем а с восьмого кейса это еще 6 тысяч. Вот э, прошу заметить, в восьмом кейсе, да, нет уже ну, осадков и прочей истории. То есть это кейс дорогой, реально премиум кейс. И вот, ну типа с него шируп не упадет. То есть здесь уже как минимум там, ну да, поток информации вот выпадет. Там сколько он, 3-5 тысяч будет стоить, может 10. 8 500. Итого, ну что мы имеем? Давай все-таки посмотрим. Нам можно продать. Из интересного. 29, 93, 99 и на секундочку 100. Ну, где-то 108 тысяч. Да, округлим, там 108,5-109 тысяч. А если бы был баланс, это было 209 кусков. А если бы был промик, то было 249 тысяч. Ну, просто чел закинул соточку, да, открыл там 8 и 9-е вот, пожалуйста. Ну, 9 не открыл, 8 Восьмой кейс здесь имба. Честно. Но это это прям самый имба, потому что тут нет ширпа. Тут выпадают нормальные скины. Даже типа там 3 спа по 2000, ну окей, пусть пусть будет. Ну хотя по 2000 сейчас, по-моему, USP не стоит. Уже. Ну вот оно, ну, это типа, это больше десятки, это больше 10% от депа. Это при самом фиговом исходе. А до этого у тебя еще 7 кейсов. Ну то есть прям хорошо. В общем, вот что у нас получилось. Я, ну это я поставлю, пожалуй. а Единственное, что хочу сделать, немного попробовать поделать апгрейды. То есть сейчас, понятно, да, что там по шансам все нормально. Я ставлю графит, я продам USP, я продам поток информации, Главное, чтобы данные. Главное, на сайте все продается. И, наверное, продам спираль. И оставлю два вот этих пока скина. Но их я не пока, их я заберу. И я вам это все покажу. Вы готов, ну, будете думать, всякое обо мне, это мне не надо. Немножечко сейчас откроем кейсы, просто посмотрим, что по шансам. Вы сейчас слышите апатичный, скучный такой голос человека. Ребят, ну вот повторюсь, да, кто кому что-то выпадало, дорогое, когда-то, да, мы говорим о скинах CS поймет меня, то есть вот проходит этот момент и начинается такая своеобразная апатия, когда тебе уже, ну, просто ничего делать не хочется, и вот, ну, кайф, вот у меня сейчас такое. Кстати, мой любимый кейс инвестора обосрался. Ладно, давай мы сейчас немножечко подсольем, ну, я не знаю, опять же, есть шанс таки еще что-то выбить, но мне кажется, шанс в говне, и попробуем пойти на апгрейды. Если мы сейчас сольем, делаем апгрейд прям хороший, и он заходит 100%, если бах, нет, это гг. Бах, это, конечно, хорошо, но я хотел зайти в апгрейды. А, а, это баг за 6000 понял, понял Так, мы открыли 6 кейсов, потратили мы на эту историю А, подожди, 6 стоит, 5 кейсов, 9 тысяч. Еще 5, смотрим, мне просто, ну сейчас нужно понять шансы Если все плохо, это идем в апгрейд и, ну, рискуем, она за их заходит Но опять же, не факт, потому как, ну, все-таки удар молнии, да, не забывайте в интере Блин, золотые бы наклеечки 17 кусков, а что, а что нам выпало? Так, а что-то окей Ладно, апгрейды пока уходят на второй план Определенно А если мы откроем апгрейд ПК, например Рисковать сильно не буду, но все Ну вот, хочется мне все-таки попробовать сделать какой-то достаточно интересный апгрейд На сегодня, да, чтобы контент вообще получился мега офигенным Но, кстати, кровавый Спорт может стоить хорошо Может, пожалуйста, стоить хорошо Сколько? 10к? Пойдет 11 мы потратили чуть больше, ладно В принципе, давай еще Это один из самых дорогих кейсов, которые присутствуют на сайте Поэтому хочется немножечко, так сказать, лукшери вот этих кейсов. Бах, 6. Статрек, бах, еще лучше. Ну, тут найс, тут окуп 100%. Ну, ноль, окей. Смотри, 21к. Если мы сейчас берем с тобой, ну, сумму в 13 тысяч рублей, например, и делаем из этого... Кстати, полигон, но они не выведутся за такую сумму, потому что их нет. Вулканчик я потом не продам. Ну, да ладно, попробуем полигон. Будет замена, будет замена. Фиг с ним, он предложит что-нибудь нормальное. Но, опять же, я не знаю, как сейчас выводить, потому что ой ой ой ой ой вот это интереснее становится, но опять же у нас там, у нас плюс-минусы было столько, но хотя еще восьмерка осталась Так, сейчас главное бы, будем... ну да, я что начинаю обсираться потихоньку, то здесь 39 плюс, но, ну но ну нет, не так все хорошо Не так все хорошо, как хотелось бы, подожди, а, что можно еще сделать? Так, давай-ка все-таки... Um, ладно, пока пусть лежат Я просто, ну, немного не понимаю Я бы уже вывел, но, типа, во-первых, он остался баланс Надо выводить пока что, ну, такая себе история И сервера лежат Что не есть хорошо, поэтому ждем, пока Они вернутся, так сказать, о-бой Да, и все будет хорошо Line, пожалуйста, ладно, понял Это говно, это плохо Это 900, я уже почему-то подумал 2000 Ладно, короче, смотри, что мы, мы, мы делаем, что мы делаем, что мы делаем, что тут есть вообще, из интересного. Ну, берем самое дорогое, что есть, сливаем весь баланс, нафиг. Ну, у нас, у нас не так много. Я не думаю, что это особо сделает погоду, но, тем не менее, прикинь, сейчас заходит. Это будет офигенно. 2% заходит, и все. Здравствуйте, подкрутос. Нет, это было бы приятно, честно, я бы, естественно, это забрал. Но мы делаем немножечко иначе. Мы делаем 40 тысяч рублей, да, и здесь уже будет чистая соточка, которую можно будет забрать. Единственное, ну, давай подумаем, что можем... Два удара молнии, кстати, как тебе такое? Но ну, один заберется, второго может не быть. Но, опять же, он не, он не зайдет на таком проценте. Мне как-то... Мне как-то не хочется таким рисковать. Так, что есть еще? Синий фосфор, он столько не стоит. Опять же, его такого нет на маркете. Тоже вот уже 80 тысяч пошли. Синий угу. Синие черепа в теории, но, опять же, удар тигра, кстати. Это вкусный перчи. Если не выведутся, это круто. Они в стиме стоят дороже, я это помню. Че, будем пробовать? Опять же, ну, блин, тут тоже такой момент... Можно слить. И в оконцове у нас останется 70. Э, сколько получается пом-пом-пом. 73 тысячи. Если у нас вот этот апгрейд сейчас заходит, да, то что получается? Тут 91. Да, все верно, 91 плюс 19. Ну, то есть 109к. Но у нас столько и было, только я выведу вот тремя нормальными скинами. Но это будет, блин, это мы по факту ушли туда, с чего и начинали. Теоретически этот апгрейд должен зайти, у нас столько и было. Плюс-минус, реально. Давай делаем. И надеемся на заход. Пожалуйста. Если будет слив, это будет максимально обидно. Вы не представьте, пиздец. Ну, я думал, это слив хорошо. Так. Так. А что, глупые дальше? Ну, вот а что, бред, наверное, дальше? Но ну, нет, это же... Ну, типа, а куда? 70 тысяч, оно не зайдет точно уже. Ну, пишите в комментарии, что думаете. Можно, ну, типа... Ну, не знаю, такое себе. Я сейчас проверю, что с серверами и уже будем думать. Тут и говорить ничего не надо. В общем, ждем. Я обязательно сейчас дозапишу, может, через пару часов фрагмент, где мы выйдем, потому что мне интересно вам показать. Вам интересно посмотреть цену в Steam того, что мы выведем и выведется ли оно, потому что очень часто на водозамены идут. В общем, для вас секунда пройдет. Для меня фиг знает, сколько времени. Ждем, пока сервера поднимутся обратно, так сказать. Так, мужики, вроде все отлагало, но сервера Steam еще просто. Кстати, у нас не вывелась эта история, только что про забрать графит сервера, Steam. Ну, да до сих пор себя плохо и плохо, плохо чувствует не очень прошло полтора часа где-то единственное я переживал что с получением предметов будет проблема потому как лагает steam значит лежит маркет ну то есть я думал что предметы еще забрать будет проблематично короче забираем все остается 19 тысяч пробуем сделать апгрейд, не знаю но в теории если мы два раза доходили до 109 не знаю что сейчас будет просто можно всю эту историю слить давай пробуем опять же сделать ракет какой-нибудь блин я не знаю мегу попробовать. Окей, да пробуем блин просто главное бы она зашла ну то есть я сейчас Реально, ну, мне, честно скажу, сейчас уже как-то, ну, я отошел от этой всей истории. Типа, большинство предметов мы вывели, 19 тысяч проиграть. Там, ну, разговор же, когда идет о сотке, ну, типа, ну да, это немного. Все, найс. Nice. Игра запитываем это, пожалуйста. И просто вот сейчас, лишь бы оно все забиралось. Потому что я боюсь, что если мы сейчас провафлим потом севера опять все на с ними, что случится. Короче, по итогу сейчас будем смотреть. Реально, я очень сильно устал ждать всю эту историю, пока все подлагает на стиме Вот, сейчас все принимаем. Но тут вышло больше. Короче, мужики, я не знаю, что происходит с северами Steam. Опять периодически вот здесь вылезает табличка недоступный инвентарь. А пока принялись только одни перчатки. Хотя я принял все скины, а в инвентаре появились только одни... 39 они стоят, это немножечко дороже, чем на сайте, ну, дороже, так это, это всегда круто, ну, блин, конечно, разница не колоссальная, но окей. Мужики, всем привет, в общем, прошло, прошел день, да, то есть сейчас утро следующего дня, и только сейчас я записываю продолжение, потому что вчера сервера Steam жутко лагали, и трейды принимать было невозможно, в общем, мне вчера пришло все, ну, вот то, что я на выбивал, а сейчас эти предметы уже на маркете закончились, и собственно, пришлось их заменять, вот к чему я пришел, да, то есть, Омегу я вывел в вчера вы это видели и вот эти вот а, две пары перчаток и МК плюс нож вывел сегодня в общей сложности я вам сейчас покажу цены абсолютно все стоит дороже чем на сайте я вообще это безумно это Мурат то есть вот эти перчатки элементарно стоили 30 на сайте здесь они стоят 36 финишная линия 20 тысяч бух 28 тысяч чистая вода 2700, это за место пиксельного камуфляжа он мне вчера также приходил но принять не мог потому что Стим лежал коготь ультрафиолет после полевых 34 то есть здесь в общей сложности где-то 120 рублей плюс ко всему у меня осталось 14 тысяч рублей на балансе я не знаю сейчас вообще честно зайдет ли хоть один апгрейд хоть что-то мы попробуем сейчас максимально своего но тем не менее да то есть вообще без баланса он из бесплатных кейсов у нас получилось 120 тысяч забрать ну что в принципе является результатом достойным короче чем мы сейчас делаем я всем сейчас балансом да то есть 14 максимально с сделаем из этого там ну 75 процентов но честно сейчас я прям уверен что ни один апгрейд не зайдет поэтому я вообще максимально Максимальный шанс, который только можно использовать, давай, кстати, вот эти попробуем сделать, хотя, так, а что можно, опять же, будет продать? Ну, окей, гамма-волны, допустим, красивые ножи, их можно даже будет оставить. Но это 23 тысячи, то есть это не то, что надо, почему, подожди, а, еще раз давай, 16 тысяч рублей, вот, 16 тысяч, допустим, блин, ну я не знаю, 16 тысяч, это, честно, ничего интересного. Ну, окей, допустим, еще одна финишная линия, например, они стоят дороже. Так, а чё, я типа на таком шансе не могу выбрать? А, найс, все, выбрал, 18 тысяч Они стоят дороже в стиме, стоят 20, куда здесь 18 тысяч Вот, делаем апгрейд, надеюсь, что он заходит И того получится не 120, а уже 138 тысяч Но опять же 140, потому что по стиму эти перчатки стоят 20 тысяч Короче, поехали, апгрейд на 18 тысяч, плюс 4 тысячи всего, но... Это за... Ну, нам без них ну, типа, ну это немного обидно было, честно. Ладно, короче, ну у нас 120, тем не менее, лежит. И вот реально просто представить эти кейсы там, да, 100 тысяч рублей нужно было закинуть, чтобы столько открыть. То есть у нас уже было бы 120, еще 100 осталось было на балансе. Ну, я считаю, что это достойный результат. А что по ценам, посмотрим. Омега 36 все-таки стоили, бух 29 перчатки. Так, дальше сейчас, я надеюсь, найдем Вот эти финишные линии 18 Кстати, которые мы сейчас с тобой апгрейдили 2200 и ультрафиолет 30 тысяч Рублей, так, смотрим, что по стиму Так, вот этот наш стоил 30 тысяч А вот эти перчатки, кстати Они, подожди еще раз, а, ну вот они По сайту 29 стоили, здесь Немного в минус, блин, обычно в плюс, но когда Такое неприятно, эти перчатки стоили 18, тут они 20, -ку. опять же, вот эти Перчатки 36, да, ну то не 36, так и стоят Окей, в общем, вот что у нас Получилось по итогу, блин но это на самом деле круто. Опять же, учитывая, что это только... С бесплатных кейсов Вот, ссылочка на сайт будет в прикрепе На запись этого ролика потрачено, блин, два дня Из-за этого, из-за серверов стима Реально, ну, то есть я хотел записать за день И там просто в этот момент просто сервера легли Ну, а вывод нужно по-любому вам показать Потому что вы же люди, которые привыкли Все проверять, перепроверять Вот реально все скины а, Еще раз посчитаем 34 плюс 28 64 тысячи плюс 84 тысячи плюс То есть вот здесь уже 120, да и плюс к 120 2000, с, Ну, 120 там округлим, 124, потому что вот эти 500 рублей, которые включены в прайс, да, я не брал там условно 100, 100, 700 Короче, вот такой результат получился, опять же, с нулевого баланса он или с бесплатных кейсов Вот, Вилдроп, огромное спасибо, и в первую очередь, да, спасибо вам, потому что мы набрали все-таки 4000, они дали возможность открыть кейс за 100 тысяч рублей Вот, поэтому всем огромное, ребят, спасибо Вилдропу и вам Ссылочка на сайт в прикрепе с бонусом на барабан, с бонусом на пополнение, все это будет там также можете, как и я, подкрывать Ну, ширп, как минимум, с барабана реально забрать советую Всем еще раз спасибо, это был Человек, до новых встреч Пока, два дня записывался ролик, надеюсь на вашу поддержку